Женщины, которые приносят счастье. Как найти такое? Женщина может сделать мужчину великим, богатым. И в истории много таких примеров, когда женщина помогала мужчине добиться успеха или просто спасала его от гибели, физической и творческой. Женщина обладает огромным влиянием на мужчину, кто бы что ни говорил.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 Хочется поддержать эмоционально, дать свою поддержку, мысленно обнять и никогда не выпускать из объятия. На эту женщину хочется смотреть и смотреть. Она буквально приковывает взгляд. Вроде ничего не нет особенного. Но невозможно не глядеть на нее. Все в ней мило и знакомо сердцу, и улыбка, и манера, и жесты.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 Такой женщине не надо ничего объяснять, она понимает вас полуслова и может немедленно оказать помощь, дать отдельный совет, подсказать. Так Галла сказала Дали, надо продавать эти картины совсем за другие деньги, продавать богача, так вы и сами станете богатым, так и вышло, или вот, надо раскапывать именно тот холм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 которая выпадает раз в жизни. Такие женщины не остаются в одиночестве. Рано или поздно встречается тот, кому они нужны как воздух. И они познают счастье. Будь вместе.